С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзоре набор автомобильного инструмента компании Stealth, код товара 14106, набор на 94 предмета. Stealth это уже зарекомендовавшийся бренд качественного инструмента с пожизненной гарантией и также массой отзывов в интернете. То есть есть и ролики на YouTube, есть и на автофорумах отзывы, на обычных форумах автомобильных по данному инструменту. И, как бы, плохих отзывов мы, кстати, не нашли. Поставляется набор полноценной картонной коробки с картона. То есть, коробка очень яркая, качественная полиграфия. Это, если важно, на подарок подарить. Информацию, которую указывает производитель, это пожизненная гарантия. Lifetime. CRV v сталь. Два рабочих квадрата, одна вторая, одна четвертая дюйма. Производится инструмент на острове Тайвань. Это указывается на упаковке. Офис компании находится в городе Гамбург, Германия. Гарантийный талон. В наборе вот такой идет. И начнем мы с трещоток. Две трещотки. Здесь мелкий шаг, 72 зуба трещотки. С реверсом, с быстрым сбросом. Кнопка быстрого сброса. Длина трещотки под одну вторую дюйма у нас 255 мм. Под одну четвертую, трещотка маленькая, 155 мм. Ручки комбинированные, резинопластик. Черные вставки, это тут вставки из резины. Надпись на трещотке, хромбонадевая сталь, на рукоятках, надпись стелс. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Есть представительный квадрат, можете подсоединять или вороток, или трещотку, или также удлинитель добавлять масса вариантов в зависимости от работ, которую вы будете проводить. Данная отверточная рукоятка применяется с головками, это если в наборе брать или биты, которые уже идут у нас переходником, таким образом получаете отвертку. Ручка здесь на данном воротке, вороток под отверточной рукоятки пластиковая. Два кардана, одна вторая и одна четвертая дюйма. Карданы в наборе скреплены винтами, потому что есть карданы у нас на заклепках. Ставки обычно металлические здесь, то есть качественно все сделано, на винты. То есть они тут даже разборные. Удлинители. под одну четвертую, три удлинителя. Гибкий удлинитель 150 мм длиной, 100 мм и 50 мм. Вот одну вторую, у нас два удлинителя, это 250 мм длинный и 125. Удлинитель 250 мм также служит в наборе как Т-образный вороток. Такой адаптер одеваем и получаем Т-образный вороток. Адаптер вы можете использовать для перехода с квадрата 3 3,8 на одну вторую. То есть использовать головки из набора с трещоткой 3,8 дюйма. Также есть еще один Т-образный вороток под одну четвертую, длиной 11 см. Набор Г-образных ключей шестигранных для ключика. Две свечные головки 16 и 21 мм. И комплект головок шестигранных под одну четвертую и под одну вторую. Под одну четвертую у нас 13 головок, под одну вторую 18. Размеры. Одна вторая, самая маленькая 10, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 222 грамма. Под 1,4 четвертую дюйма 4 мм самая маленькая головка, самая большая на 14. Головки длинные, 12 головок, самая маленькая 6, самая большая 19. Комплект бит под одну четвертую и под одну вторую. Под одну вторую нижний ряд бит, общее количество 15 штук, применяется с переходником адаптера. Он идет в комплекте. Вставляйте сюда нужную биту, а дальше или трещотку или вороток подсоединяйте. Верхний ряд бит под одну четвертую дюйма уже идут с переходником. Общее количество 17 бит. Профили шестигранные, торксы, крестообразные и шлицевые. Материал затовления инструмента, кроме ванадивая сталь. На инструмент нанесено защитное матовое покрытие. На каждой единице инструмента, кроме трещоток, есть логотип стелс и надпись кроме ванадивая сталь. На трещотках логотип на рукоятках находится. Кейс состоит у нас из двух частей. Две зависы. Зависы сами идут пластиковые, единственное внутри идут метрические вставки запирание набора на металлические замки. В верхней крышке все хорошо держится, защелкивается. Это важный момент, потому что инструмент, если будет у вас выпадать, при закрывании вы не сможете его закрыть, и все будет у вас высыпаться. Ну и кейс хотели бы отметить. Качественный пластик, все очень хорошо подогнано. Кстати, пластик здесь довольно жесткий и кейс компактный, вес самого набора 6,7 килограмма, высота кейса 9 сантиметров, длина, вернее ширина 39 и длина 26 сантиметров, на верхней крышке логотип стелс. Такой яркий чемоданчик у них. За подписку на канал, за оставленный комментарий мы делаем хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.